Формадол. Таблетки від головного болю. Итак, продолжаем разговор. В первой части я рассказал о том, почему удар по Кремлю беспилотниками, скорее всего, это была работа одного из российских кланов, которые начали уже борьбу за власть после свержения Владимира Путина. То есть заранее они уже сражаются за эту власть. Ну и подошли мы к тому, что сейчас происходит в Бахмуте, откуда Вагнер в обещал, точнее, начальник Вагнера Пригожина обещал увести свои войска в случае, если ему не дадут снарядов. Он сказал, что потери растут в геометрической прогрессии, если так будет продолжаться дальше, то от его подразделения, от его боевиков вообще ничего не останется. Смотрите, если свое обещание Пригожин исполнит, если 10 мая его подразделения уйдут из Бахмута, то в результате этого может посыпаться вообще весь российский фронт. Uh, и разгром армии российской в этом случае станет уже не какой-то отдаленной перспективой, а вообще непосредственно и близкой. То есть полный раз, развал, раз, гибель и уничтожение российской армии станет ну, вот буквально делом там нескольких месяцев, если не быстрее даже. Uh, и знаете, я вас уверяю, боевой дух в российской армии сейчас очень-очень слабый. Это отмечают все, даже самые, самые так сказать, ватные наблюдатели и э, комментаторы. Они все жалуются на то, что ну, никто в общем, воевать-то не хочет. Все как-то не верят в свою победу и не очень понимают, что они там делают на фронте с российской стороны. Поэтому если на одном из участков фронта, на Бахмутском участке фронта, где в последнее время шло наступление, которое считалось самым мощным участком фронта с российской стороны, если там образуется дыра, если именно этот участок фронта посыпется, если вагнеровцы скажут все пока мы уезжаем» и уедут на свою тыловые базы, да, то на остальных участках фронта начнется то же самое. Бегство будет повальным, бегство будет массовым. Сдача в плен, я же не знаю, бегство, как, кто как будет спасаться, потому что если, вот это как, как, знаете, плотину, если прорвало, то все, плотине конец. Ты там, даже если остальные куски плотины стояли очень прочно и сильно, если маленькая щелочка образовалась, все, плотине Конец. Вот тут примерно та же самая ситуация, причем здесь будет не маленькая, черта, а это будет огромная дыра во фронте, и фронт начнется просто складываться, начнет складываться и э, разваливаться на глазах. Конечно, э, нельзя полностью исключать э, варианта, что после двух вот этих супер эмоциональных выступлений, о которых я рассказывал в первой части э, Пригожина, который он записал на, на видео, э, его, так сказать, обращение к Путину и после удара дронов по Кремлю э, боевикам Вагнера все-таки дадут боеприпасы. Но это тоже не очень вероятно. Объясню почему. Владимир Путин, а именно ему, конечно, в первую очередь адресованы вот эти видеообращения Пригожина, Uh, он очень не любит поддаваться на давление, на шантаж, на угрозу. А именно этим, давайте честно скажем, Пригожина занимается. Он говорит, если мне идут снаряды, я уведу войска с фронта, если фронта я уведу войска, фронт посыпется и война будет проиграна. То есть он угрожает Путину, что если не получится снаряды, то Путин проиграет войну. Uh, и <coughs> Путин понимает, что если у Пригожина получится манипулировать им, Путиным, вот сейчас, один вот этот раз, то все... Эта песня будет, Этой песни конца не будет. Пригожин заберется с ногами Путина на голову и будет там сидеть, манипулировать Путиным до тех пор, пока сам не пересядет царский трон, а самого Путина не отправят куда-нибудь на Колыму. Э, или куда еще подальше. То есть, один раз поддавшись на манипуляции Пригожина, Путин понимает, что все, это, это ему конец его власти. Поэтому я очень сомневаюсь, что Путин под таким мощным давлением даже со стороны Пригожина решится на передачу снарядов Вагнера. Кроме того, снарядов этих объективно мало. Расстреляли все снаряды, и стволы все использовали. И, а российская промышленность, это не советская промышленность. В прежних количествах она снаряды производить не может. Ей просто тяжело это делать. У нее недостаточно для этого ресурсов и э, людей. Э, поэтому, е, да, есть, конечно, запасы некоторые, они накоплены, но эти запасы сейчас собраны для защиты от предстоящего, как ожидается, украинского наступления. Э, если сейчас все эти Запасы будут переданы Вагнеру, то э, все остальной российской армии будет просто нечем отстреливаться, когда Украина пойдет вперед. Это приведет к прорыву фронта на многих, многих направлениях. Прорыву российского фронта опять же и опять же к э, поражению в войне. Как видите, для вооруженных сил Украины тут оба варианта хороши. Да? И уход Вагнера в тыл с образованием большой дыры в российском фронте в Бахмуте, это хорошо. И передача Вагнеру резерва снарядов с последующим превращением Пригожина в силу, почти равную Владимиру Путину, как по военному, так и политическому весу. То есть, в принципе, что бы тут дальше ни происходило для Украины, для ВСУ, это все очень неплохо. А, но а, для Путина же на самом деле наоборот. Поскольку, а, да, знаете, вот... Только самый, наверное, ленивый политолог еще прошлой весной и уж точно прошлым летом не предупреждал, когда еще начался набор вот этих зеков по лагерям, когда этим зекам направо и налево от имени Путина, но на самом деле это Пригожин раздавал помилования, да? когда там началась какая-то международная деятельность у Пригожина, когда Пригожин начал перетаскивать на себя целыми кусками, целыми разделами Конституции Российской Федерации полномочия от президента России. Да? Вот тогда все говорили, что... Это, ну и самое главное, когда российское государство начало делиться своим правом на легитимное насилие с частной конторой, с частой структурой, все говорили, что это очень быстро и очень плохо закончится в первую очередь для российского государства и для его лидеров. Так, собственно, и вышло. Сейчас Российская Федерация, Министерство обороны Российской Федерации, вооруженные силы, не могут воевать на фронте без ЧВК Вагнера. Нет у них достаточной подготовки для того, чтобы удерживать фронт, или уж тем более для того, чтобы идти вперед. Но Пригожин, понимая это, что без него никуда, он сейчас выставляет политическому руководству России все более, и в, все более высокую цену своего участия в этой войне. Сейчас он фактически требует что? Не просто снарядов он требует, он требует, чтобы убрали, нафиг уволили все руководство Министерства обороны э, нынешнее и поставили тех людей, которые будут лояльны лично ему Пригожину, а вовсе не Путин. То есть он говорит, что да, я, я готов продолжать войну, в том случае, если я, мне как бы, в Министерстве обороны будут люди, с которыми я готов работать. Если вы посадите каких-то чуваков, которые мне не нравятся, то я все равно уйду. Поэтому Путину сейчас реально, вы, Пригожин выкручивает э, Путину руки. Он ему как бы говорит, отдай мне свою армию, Володя. Или как минимум, отдай мне боеприпасы своей армии, а не отдашь. Я тогда ухожу с фронта и выигрываю войну сам как хочешь. На самом деле ты ее, конечно, сразу проиграешь, потому что без меня этот фронт долго не продержится. Что там, какие мысли при этом Путина посещает, я не знаю, но думаю, что не очень хорошее. При этом Пригожин, кстати, еще тут надо заметить, в своем втором обращении, когда он стоит на фоне вооруженных людей, прям знаете, вот как очень похоже было, как ИГИЛовские какие-нибудь боевики запись тоже они там выстраиваются такой шеренгой, и там выходит главный ИГИЛовец, и там зачитывает какое-то обращение. Вот примером то же самое, та же была, так сказать, сценография и в этом обращении. Так вот. Пригожинца втором этом обращении намекнул, что будет готовиться к военному перевороту, ну или вообще какой-то вооруженной заварухе, скажем так. Он сказал, что отводит свои войска на толовые базы из Бахмута и будет ждать, когда эти войска снова понадобятся. Вопрос. Когда же могут понадобиться войска? Да? Для чего они могут Ну только, я предполагаю, что для вооруженной борьбы. Э, в, а, за, за что, собственно, будет вестись борьба? За власть, конечно, за что? же Еще в Российской Федерации только за это она ведется. Пригожин, в общем, не стесняется сказать, что сейчас ситуация, потихоньку общеполитическая ситуация в Российской Федерации разворачивается и начинает катиться в сторону вооруженного мятежа, переворота, называйте как хотите. Он, кстати, об этом недавно писал свою статью, в, в которой он написал, что да, такой переворот будет, такой переворот сметет всю нынешнюю элиту. Но, правда, написал, что Владимир Путин останется, говорит, высшую власть мы, типа, трогать не будем. Ну, он там, да, в своей статье он намекнул, что, ну, как бы, он будет движущей силой этого переворота. Он сказал, что будут ветераны войны и вообще те люди, которые прошли вот это украинские фронта, они будут, будут движущей силой этой революции и этого смены режима. Ну, как бы, в общем, дал понять, что он собирается стать лидером этого движения и встать в общем, во главе этого э, переворота. Кстати, тут же Гиркин выступил и сказал, что а мы не дадим такому перевороту случиться, мы организуем контрпереворот, и мы вот типа против Гиркина пойдем. То есть они уже собираются воевать между собой, э, еще ни разу не победив в войне, которую сами же затеяли. То есть там замес идет очень серьезно. Так вот... К, к тому моменту, когда такая вооруженная борьба начнется, когда уже в конце концов вооруженные боевики Пригожина сцепятся с вооруженными боевиками Гиркина или там ФСБ, или кто там будет у них на подхвате в этот момент, так вот Гиркин, извиняюсь, Пригожин не хочет оказаться без своей армии, без своей личной, верной личной ему армии. Поэтому, чтобы сохранить эту армию, он вполне логично поступает, он говорит, все, ладно, воюйте дальше без меня, я ухожу, вы меня... иначе вы мне тут всю армию э, перебьете, я останусь вообще один -одинешней". Один один-одинешенек, как я сказал, Пригожин никому не нужен, никому не ценен и не, ничего из себя особо не представляет. Вообще говоря, вот то, что объявил Пригожин, это называется вооруженный бунт. Неповиновение, неповиновение власти, уход с фронта, вооруженный бунт, неподчинение частей командованию и уход с фронта. Это, знаете, все было в 1917 году, перед февральской революции, которая привела к свержению абсолютной монархии Николая II. Сейчас, как я сказал, в России тоже абсолютная монархия только э, Владимира э, Чемоданного, скажем так. То есть сейчас ситуация повторяется по большому счету. Источник э, Министерства обороны по поводу всей этой ситуации одному из телеграм-каналов сказал, Пригожин и бойцы ЧВК, то есть у них началась борьба, Пригожин и бойцы ЧВК Вагнера готовятся покинуть Бахмут не из-за нехватки снарядов и конфликта с руководством ведомства, а из-за ожидаемого мощного украинского контрнаступления на Артемовском направлении. Артемовском я напомню в России называют Бахмут. Руководить частной военной компанией в случае таких действий Пригожин точно больше не будет. Вагнеры передадут под контроль Министерства обороны или выходцев из военного ведомства. То есть, видите, они говорят, что если э, Пригожин реально... То есть, они, во-первых, не собираются передавать ему снаряды, судя по этой утечке. А Во-вторых, они говорят, ну хорошо, пускай, пускай он объявляет об уходе. Его снимут с руководства Вагнером, поставят туда человека из Министерства обороны. То есть, э, сделают с Пригожиным ровно то, что он хотел сделать с начальством Министерства обороны. Шойгу и э, этим, Герасимову. Я тут, знаете, правда, что думаю, что вряд ли это получится такой финтушами провинуть, потому что если кто-то приедет из Москвы в распоряжение в штаб Вагнера и скажет, все, теперь вами управлять не Пригожина какой-то Вася из Министерства обороны, они просто пошлют подальше этого гонца, скажут нет. Мы, нас не устраивает. Пока. До свидания. Там уже какая-то такая полупарламентская республика, на самом деле, в этом в Вагнере. Там какой-то есть совет командиров, который принимает какие-то коллегиальные решения. В общем, если я очень сомневаюсь, что они возьмут, так и примут себе нового начальника из Министерства обороны. 99% что они пошлют его подальше. И это уже точно будет самый настоящий бунт оставление линии фронта, уход, Я уже там поминают эту батьку Махно, и кого только не, что типа уйдут эти э, вагнеровцы там э, э, лютовать по э, внутренним областям Российской Федерации и будут ездить грабить, грабить караваны, города и так далее, в общем, заниматься тем, чем обычно занимаются вооруженные организации подобного свойства. Там же еще полно уголовников не, ну, будет им чем заняться, на самом деле. Э, строго говоря... Конечно, все от этого потихонечку офигевают, но пока еще не все понимают, насколько глубоко это зашла эта проблема. Сейчас по закону российские войска должны немедленно развернуться, если вот строго по бук букве закона, российского же закона, и уничтожить незаконное вооруженное формирование, которое называется частная военная компания «Вагнер». Поскольку э, российским, судо, э, российским законодательством запрещена наемническая деятельность, вообще из-за нее дают 18 лет тюрьмы. И сейчас это незаконно вооруженное формирование впрямую угрожает безопасности всего российского государства. То есть должна российская армия развернуть свое оружие с Украины на Вагнера и его там, значит, порешить. Но российская армия на это не способна. У нее просто не хватит, не хватит на это сил. К тому же, если честно, я вот не могу гарантировать, что в результате прямого столкновения российской армии с вагнеровцами победит именно армия. Насколько мне известно, боевики вагнеровские считаются намного более закаленными подготовленными бойцами, чем обычные российские чмобики. Кроме того, я не удивлюсь, если часть этих чмобиков, если не все чмобики, скажут: слушайте, а мы не хотим, воевать, а мы давайте вот пойдем наоборот за Вагнер. Мы вольемся в вагнеровские ряды и уже пошли, пойдем туда, на Москву там разберемся. То есть. Ситуация врисовывается ого-го какая. Не будем еще, кстати, забывать, что вся эта катавасия с российской стороны фронта происходит прямо во время войны. Война -то продолжается. То есть это не то, что они там в мирное время там занимаются выяснением, кто прав и кто виноват. Нет, война, война идет прямо сейчас. Сражение за Бахмут а, продолжается. И Украина сейчас вот где-то в тех районах собирает мощный ударный наступательный кулак. А может быть даже не один, а несколько. Скорее всего, действительно так и есть. Несколько кулаков. И а, когда, если сейчас россияне начнут воевать между собой то работа вооруженных сил Украины будет вообще реально в миллион раз проще. То есть ну, смогут, мне, пожалуйста, чашечку кофе, как говорится, и я посмотрю на то, как эти дерутся. Э -э все действующие лица и причастные, так сказать, наблюдатели и все проще смотрят на происходящее с растущим изумлением. Буквально не могут до конца понять, что происходит. Потому что никакого относительно даже хорошего выхода из складывающей ситуации у Владимира Путина нет. Он сам себя загнал в такую глубокую задницу, из которой я даже не очень понимаю, как он будет выбираться. Что бы он ни делал, он, вот если смотреть на возможные вилки там, развития событий, он либо власть теряет, либо легитимность теряет, либо армию теряет, либо войну проиграет, либо вообще все вместе и при любом раскладе, так или иначе, ему там светит в лучшем случае Гага, а в худшем случае, я думаю, если он там окончательно разругается с Пригожиным, то вместо Гаги ему там еще и кувалда может прилететь. В общем, дело идет реально к тому, что сейчас в России назревает вот то, что Владимир Ильич Ленин называл революционной ситуацией. Я не удивлюсь, если... Туда она все и за зарулит. А, поскольку, как я сказал в самом начале, уже абсолютно все понимают, что победить э, в, нынешней, э, в нынешней войне Российская Федерация не способна уже просто по определению. Что бы она ни делала. Вот из этого понимания, из этого осознания, которое не сразу наступает, но постепенно э, приходит ко все большему количеству людей, которые видят, какой вообще ад происходит там, <сох> у них в головах и в их отношениях и так далее. Все потихонечку начинают чесать затылки. Блин, все, это, это приехали. Это труба, провал, развал, катастрофа и распад всего. И да, собственно, за этим и следует нарастание революционных. Настроение. Кстати, сам Путин уже третий день не появляется на публике. Вот как дрон ударил по Кремлю, и с тех пор его никто не видел. Показывают по российскому зомбоящику консервы, так называемые, то есть записи его предыдущих встреч с какими-то губернаторами, но это не свежих его выступлений нет. И вообще это по Кремлю ударили, какой-то бомбы, да, этим дроном ударили. И при этом... И при этом... Путин молчит. Представьте себе, что если бы прилетел дрон в Белый дом, да, взорвался? И Джо Байден такой, типа три дня молчал бы, на эту тему вообще ничего не сказал. Такого даже представить невозможно, даже звучит дико. Но в России, пожалуйста, Путину прям в его офис залетел дрон, и Путин такой, подумаешь, ну что такое страшно? То есть я думаю, он забился там где-то под корягу в одном из своих бункеров, дрожит мелкой дрожью надеется, как обычно, он всегда на это надеется, что все само собой устаканится, рассосется и сделается нормальным. Но я уверен, что нет, уже все, уже не рассосется. Разговоры о том что, может быть, пора реально все бросать. Вот я читаю российские телеграм-каналы, там уже идут, знаете, где? В так называемом первом и втором корпусе народной милиции ДНР и ЛНР. То есть это мобики, которых нахватали на улицах Донецкой и Луганской области, их вооружили кого чем попало и отправили на фронт воевать против Украины. Так вот эти мобики, они же поним... все же понимают, что происходит с Вагнером, и они тоже, у них нам начались разговоры о том, что нафига, нам оно вообще не нужно, если Вагнер отсюда уходит, то и мы пойдем по домам. То есть все начинают понимать, да ну катись нам все к черту, нам это не интересно, мы не хотим в этом участвовать. И вот сейчас, я так подозреваю, особенно если начнется украинское наступление, бегство там будет вообще повально. Uh, все, ну, мобики, конечно, в первую очередь, у них мотивация самая низкая, все остальные, в общем, тоже понимают, что им никакого резона сейчас уже, в общем, вы, рисковать своей жизнью больше не остается. Если бы уже даже вагнеровцы домой засобирались. Представляете себе, какой высокий боевой дух в российской армии uh, после всего этого? Ну, если он вообще есть, этот боевой дух, я вот, кстати, не уверен, что он в принципе там остался. Тем более, да, перед наступлением, которого там все боятся и я думаю, что самое лучшее, самое разумное, что они могут сделать, либо сейчас разъехаться по домам, либо вообще в плен сдаваться, чтобы поскорее домой уехать из этого плена в результате какого-то обмена. Чтобы вы понимали, ситуация на фронтах даже сейчас, еще до начала украинского наступления, то есть оно не началось, наступление, но Ситуация уже сейчас складывается довольно погано. Там за последнюю неделю только было освобождено 25 километров квадратных территорий Украины. Это, конечно, 25 километров не бог весь какой м -м, показатель, не так много. Но, как говорится, учитывая то, что активных боевых действий в основном там нигде не ведется, это тоже немало. Смотрите, я сейчас зачитаю, что пишет э, военный преступник-террорист Гиркин на эту тему по событиям на фронте он а, достаточно а, правильный, правильный дает а, характеристики смотрите он пишет а, за вчерашний день это его сводка а, поэтому там где сегодня надо иметь в виду что это было вчера итак сегодня враг начал атаки на угледарском направлении там идут тяжелые бои наши части оттеснены как раз нам села Никольская восточнее города вряд ли речь идет о главном ударе противника но вспомогательном он может быть вполне активизация противника в виде контратак и на всех основных направлениях, Где наши пытались наступать в весенне-зимнюю кампанию. Имеет место уже несколько суток. Противник контратакует в с переменным успехом. А также потеснил наши части в районе севернее и южнее Авдеевки. В том числе в районах Спорное и Водяное, за которыми более двух месяцев, за которые я, извините, более двух месяцев, велись тяжелые бои с ежедневными почти с ежедневными почти мясными штурмами. Наши собственные наступательные операции практически везде либо захлебнулись кровью э, у Ледаровдеевка Маринга, либо зашли в тупик. Тоже крайне кровавый и вполне ожидаемый, то есть Бахмут. Конец цитаты. Вот э, это ситуация на вчерашний день с российской стороны фронта. Как они ее там видят? Э, как видите, никаких успехов у них нет. И российские боевики реально по всей линии фронта отступают, теряют позиции. Э, причем везде примерно одинаковая картина. Еще раз замечу, это пробные такие атаки в СУ малыми силами для выяснения возможностей противника. И даже они ведут к успеху. Отбросили от Авдеевки, откинули куда-то там на окраины Углидара, какое-то Никольское там село и так далее. То есть даже такие весьма ограниченные наступательные операции украинской армии уже приводят к успеху. То есть даже боевой дух россиян, видимо, не очень. Серьезно сейчас. Рискну предположить, что когда в дело пойдут леопарды, брэдли, мардеры и все прочее, прочее, прочее, вот тогда успех украинской армии будет еще более ощутимым. Кстати, еще одна интересная военная новость э, пришла вот буквально сегодня по сообщению ряда западных источников. 4 мая в небе над Киевом мог быть сбит... Э, могла быть сбита ракета Кинжал. Ее особенность в том, что она считается гиперзвуковой и типа ее сбить невозможно. Однако, видимо сбили. Я на самом деле тоже заметил, аж в Киеве был в этот момент, была воздушная тревога, и буквально через пару минут раздали, раздались звуки взрывов и все, и на этом как бы тревога закончилась. Что это было, я сразу не понял. Потому что, знаете, когда дроны летят или когда крылатые ракеты, то это, ну, там, типа, минут 40, иногда час, там, иногда даже больше это длится. А тут, бам, и все. Что-то как-то странно это было. И да, действительно очень было похоже на то, что пальнули либо гиперзвуковой. Я подумал, правда, что это была баллистическая ракета типа Искандера, и сбили вот видим уже даже какие-то обломки показывают западных СМИ. Тут в чем прикол? Во-первых, то, что считалось, что это гиперзвуковой кинжал сбить вообще невозможно, а его сбили и показывают то, что очень хорошо работает система ПВО. Скорее всего, это была патриот ракета, которая против ракеты, которая сбила этот самый кинжал. И знаете, это, конечно, американцев не может не может не порадовать, потому что больше всего американцы всего российского оружия боятся даже не ядерного, а этого гиперзвукового. Когда выяснилось сейчас, что это гиперзвуковое оружие, в общем, фуфло, как и, все, как и почти все российское, в кавычках, не имеющее аналогов оружия, то, конечно, американцы это должно очень сильно обрадовать. Тем более, что у них есть уже способы борьбы с этим самым оружием. Ну и еще интересно то, что это случилось 4 мая, то есть на следующую ночь после удара по Кремлю беспилотниками. То есть я предполагаю, это чисто моя спекуляция, что Путин отдал приказ, типа, ударить по банковой, например, или ударить по какому-то важному украинскому объекту на следующий же день, и чтобы точно оно попало, и чтобы оно точно разрушено было, типа, в качестве мести. И пульнули одним этим кинжалом, но не получилось. Все. Я думаю... Если это действительно так, еще раз скажу, что у меня пока нет на сто процентов подтверждения этой информации, но если это так, это будет означать, что последний козырь э, такой выбит из рук Российской Федерации, потому что да, эти гиперзвуковые кинжалы считалось, что они могут спокойно долететь до любой точки на территории Украины и уничтожить любой объект. То есть, если э, патриоты справляются с этой угрозой, супер, круто, очень хорошие новости. Я, кстати, помню, как патриоты, я еще достаточно старый помню, как, как патриоты сбивали баллистические ракеты, скады в небе над Израилем, над Саудовской Аравией во время, иракские скады эти были, во время войны в Персидском заливе, первой персидско, войны в Персидском заливе. И тогда тоже считалось, что типа, невозможно сбить эти скады, но их сбивали. Петри, не все, правда, некоторые долетали скады. Но сейчас, естественно, американские технологии очень ушли вперед с тех пор, да, сколько уже 30 лет прошло. И даже с лишним 30 лет. И поэтому сейчас, конечно, я предполагаю, что американцы научились сбивать ну, практически любые виды баллистических, и вот как видим гиперзвуковых крылатых ракет. Очень-очень хорошо. Кстати, справедливости ради надо сказать, что вчера над Киевом сбили еще и свой собственный Байрактар, украинский беспилотник. Там вроде как потеряли над ним управление. Байрактар полетел по какой-то непредсказуемой траектории, чтобы он не влетел куда не надо, его решили сбить прямо над маринским парком в Киеве, насколько я видел ролики в интернете. Ну, Конечно, надо разбираться, что это такое было, это какая-то фигня, такого быть не должно, жалко и Барактар, и ракету, которым, которую его уничтожили, не очень понимаю, что это, что это случилось, наверное, какое-то расследование будет на эту тему, но хорошо, что сбили все-таки, да? не промахнулись, потому что вот россияне не, могли, не сумели сбить те беспилотники, которые летели. В кремль и кстати про дроны в москве еще пару слов хочу сказать после истории с кремлем там ввели целые знаете специальные отряды дружины наблюдателей за дронами и в сочетании с массовым психозом э, начались нежелательные скажем так явления телеграм-канал ЧВК, извиняюсь, ВЧК ГПУ написал, что сразу после введения антидиверсионных дежурных количество сообщений об АПЛА над Москвой увеличилось в десятки раз. Это похоже на какой-то кошмар, только за минувшие сутки было зафиксировано более 200 сообщений о преступлении с дронами, сказал источник телеграм-каналов а, а, полиции. При этом большинство сообщений дворников и работников управ носят крайне неконкретный характер. Белые, черные, вытянутые, квадратные, с огоньками и без, с винтами, крыльями, ежичайно. Ясно, выявляются гражданскими лицами. Все это переросло в коллапс. Так как после атаки на Кремль э, должно все отрабатываться, все сообщения должны отрабатываться сотрудниками полиции, которых сейчас не хватает. Вычленить реальную угрозу становится невозможно. За БПЛА приняли распределительную коробку на э, высотном объекте, за не, несколько раз за звезды принимали, за квадрокоптер, детские игрушки и так далее. В общем, дурдом, как я много раз и говорил, в России очень большие проблемы с организацией хоть чего-нибудь. Знаете, как с этим решили бороться? В центре Москвы, вообще в Москве, положили, просто заглушили, забили там какими-то системами радиоэлектронной борьбы. Вообще все системы спутниковой навигации, GPS, и какие-то китайские, японские, какие хотите. В результате в центре города не работает ни такси, ни служба доставки, вообще ничего. В Москве просто вырубилась полностью спутниковая навигация. Ну, э, я думаю, что на этой оптимистической ноте сегодня я уже могу с вами попрощаться вообще. События развиваются очень быстро, я думаю, дальше нас ждут все более и более интересные. Интересные вещи. На этой оптимистической ноте у меня вами все. Меня зовут вам Яковина. Это Радио НВ. Если вам было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Да, прибыль с вами силы. Пока-пока. Подписывайтесь на канал Радио НВ. Ось тут.